LAUGHTER <laughs> Ты ты желтый как Маньгомера, глаза узкие как китаец, ты не Маньгомера, ты китаец? Блять, опять спановый. Бро, а что у нас там следующее, а? Ааа, да. ты маленький как синий, ты ебнутый как бабка, ты отмороженный как Джага, ты конченая падла. Купил я очень соебнул лопат лопаткой, mm. может, сокупил я Мэнди, получил въебала от Бенди. Сильним мы катку убили бы бабку, бля, ебать хуйня. Ты маленький как Тини, ты ёбнутый как бабка, ты отмороженный как Джага, ты конченая падла! Еще раз! Ты маленький как Тини, ты ёбнутый как бабка, ты отмороженный как Джага, ты конченая падла.